Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая тема под названием «Внутренняя жизненная энергия». Мы постараемся разобрать в этом ролике, какие жизненные подходы приводят к пополнению этой энергии и наоборот, какие действия, какие мысли, какое состояние нашего внутреннего тела приводит к ее току. И первое, с чего стоит начать, это проговорить, что сама энергия жизненная, она воспринимается для каждого по-своему. Естественно, что с большего она воспринимается следующим образом. То есть тогда, когда человек за день может много чего-то сделать, он находится в хорошем ресурсе, у него появляется и хорошее настроение. И наоборот, когда жизненной энергии мало, то у такого человека видно невооруженным взглядом. У него появляется апатия к делам, то есть сами дела он делает медленно, а если и делает, то может совершать довольно много ошибок. С большего проговоренное понятно каждому, но здесь стоит сказать, что само восприятие жизненной энергии для каждого человека оно происходит по-своему. Дело в том, что мы возвращаемся к одному и тому же вопросу, что каждый из нас имеет собственные характеристики, которые включают характеристики души и характеристики тела. И когда происходит воплощение, то эти две характеристики объединяются, и в этом случае получается гремучая смесь, которая является нечто средним между первым и вторым. И этот процесс, конечно же, работает по принципу критической массы. То есть, если духовная составляющая сильнее, то будет тогда преобладать в жизни то, что пришло с других жизней. И наоборот, если какие-то характеристики, проявляющиеся через наше тело, сильнее, чем подобные характеристики у души, то тогда преобладать будут они. И конечно же, я хочу напомнить, что все то, что с нами происходит в жизни, оно нам необходимо, оно дает те опыты, которые повышают нашу осознанность. Причем эта осознанность в первую очередь повышается на уровне души, но, естественно, через ДНК, через нашу телесную составляющую, также приводит к каким-то видоизменениям. изменениям. Если мы заговорили уже про осознанность, то ее проявление в отношении внутренней энергии Проявляется как баланс, как гармония в тех действиях, которые мы проявляем в отношении других и в отношении самого себя. И здесь, конечно же, чем выше уровень осознанности человека, тем более грамотно он распределяет жизненную энергию. Как правило, такие люди, потратив жизненную энергию, восполняют ее с избытком. Но здесь сразу стоит вспомнить, что душа имеет абсолютную свободу выбора. И перед воплощением она сама выбирает, для чего она идет в воплощение, какие задачи она хочет выполнить и какие опыты получить. Именно поэтому душа перед воплощением может захотеть пройти опыт, который бы мы в здравом уме и при жизни никогда в жизни бы не выбрали. Этот опыт связан с отсутствием жизненной энергии в самой жизни. Пройдя подобный опыт, душа получает возможность сравнения – того, что мы называем жизненная энергия на высокой планке, и наоборот, жизненная энергия, когда она истощена. И с этого момента обогатившая часть осознанности души начинает проявляться на уровне интуиции для человеческого тела. Кроме того, что отсутствие жизненной энергии на жизненном пути может быть выбранной душой опытом, она же может являться вакмусовой бумажкой в виде того, что ты идешь не туда, что ты движешься не в том направлении, куда тебе хорошо было бы идти. И как это ни странно, и первое, и второе имеют прямую взаимосвязь. То есть тогда, когда у нас осознанность получается маленькая, мы наступаем на грабли. Но в то же время, наступая на грабли, мы можем осознать, что это и являются вакуумсовой бумажкой, что мы движемся не в том направлении. И даже при том, при всем, что наша душа могла захотеть пройти этот опыт, если мы осознаем весь этот процесс и уже при жизни начнем совершать другие действия, то... Результат будет другой, и этот результат также послужит повышением осознанности для самой души. Другими словами, любой опыт, связанный с внутренней жизненной энергией, он расширяет абсолют, и когда душа поднимается на определенный уровень осознанности, она начинает воспринимать других частью себя, а себя частью других. И через этот процесс она начинает стремиться, помогает проявлять осознанность каждой душе, которая ее попросит. И здесь сказанное очень легко можно показать жизненным примером. Очень часто бывает, что один человек, помогая другому человеку, чувствует приток жизненной энергии. Это происходит потому, что, по сути дела, он помог самому себе. То есть тогда, когда происходит умирание, и он будет становиться на место того, кому он помог, он будет чувствовать такой же приток в отношении себя. Если очень сильно упростить, то можно сказать, что мы являемся батарейкой, которая по сути дела через разные ситуации может отдавать энергию и также она может ее восполнять. И сам процесс взаимообмена жизненной энергия может проходить совершенно по разным сценариям. То есть мы выяснили, когда осознанность находится на высоком уровне, то тогда хорошо становится и тем, кто делится, и тем, кто получает. И наоборот, если рассмотреть более низкий уровень осознанности, то он может подразумевать себе и вампиризм. То есть тогда, когда душа не научилась еще самостоятельно восполнять жизненную энергию, и она может даже неосознанно восполнять ее за счет других. И как известно, подобное тянется к подобному. Именно поэтому я предлагаю вспомнить тему образов, через которую становится понятным, что куда смотришь, туда едешь. Именно поэтому я предлагаю оттачивать нам навык, при помощи которого мы на автоматическом уровне будем стремиться повышать свой уровень энергии. И если не забывать, что повышение внутренней энергии – это всегда баланс, то с точки зрения человеческого тела, ему необходимо и отдых, и движение. И для каждого из нас этот баланс может проявляться по-своему. все по тем же причинам, что мы имеем неповторимые разные характеристики. И именно поэтому одному человеку надо больше спать и отдыхать перед тем, как он может сделать что-то полезное. А второму наоборот, надо много двигаться для того, чтобы он потом захотел спать. И этот процесс очень похож на сбалансированное питание, которое опять же для каждого человека является своим. Ну и то и другое для человеческого тела, понятное дело, необходимо соблюдать для того, чтобы жизненная энергия у него была на высоте. Следующее это дело, которым вы занимаетесь, род вашей деятельности. Ведь для повышения уровня жизненной энергии очень важно, чтобы человек занимался тем, что ему по-настоящему нравится. Именно поэтому иногда хорошо бы прислушиваться к себе и осознавать, нравится ли вам то дело, которым вы занимаетесь, или вы хотели бы заняться чем-то другим если по каким-то причинам вы осознаете, что то дело, которым вы здесь и сейчас занимаетесь, не приносит вам уже удовольствия, а делаете вы только ради денег, то в этом нет ничего страшного. Какое-то время вы можете продолжать им заниматься, но начать делать действия в отношении того дела, которым бы вы как раз хотели заниматься. И, как правило, само изменение начинается с изменения образа и осознания того, что вам необходимо двигаться в другую сторону. И здесь, конечно же, немалую роль играет... Внешние условия, ваше окружение, с которыми вы взаимодействуете каждый день. Но здесь надо помнить, что и его вы можете выбирать, так как вы имеете абсолютную свободу выбора. Например, вы всегда были в среде инженеров, но вы осознали в определенный момент времени, что вас привлекают танцоры. И в этом случае, как только пришло осознание, оно рождает и образ, который в свою очередь начинает притягивать в вашу жизнь подобных людей. Немалую роль играет и принятие происходящего в вашей жизни. Это можно назвать избыточным потенциалом. И работает он следующим образом. Как только у нас есть избыточный потенциал, это значит, что мы в эту сторону максимально смотрим. И если нам что-то не нравится, а мы продолжаем туда смотреть, то именно туда мы начинаем и идти. И вроде бы как мозги хотят одного, а по сути дела тело идет к другому. Именно поэтому, если вы проживаете ситуацию, в которой вы не пополняете внутреннюю жизненную энергию, это не значит, что вы должны злиться на эту ситуацию. Хорошо бы ее принять, и когда вы принимаете, вы тогда становитесь сторонним наблюдателем, который позволяет как раз-таки посмотреть на весь процесс, который с вами происходит со стороны. И как правило, если этот процесс вы проявляете с точки зрения холодной головы, то вы находите самое лучшее решение или близкое к нему, которое как раз таки быстрее доставляет вас в нужную сторону. Подобное можно сказать и про ответственность, потому что когда человек берет всю ответственность за свою жизнь в свои руки, он убирает избыточный потенциал, и это позволяет ему опять же достигать нужной цели гораздо быстрее. Сегодня мы уже проговорили про образ, который хорошо бы, чтобы был у человека, потому что именно он направляет в нужную точку и заставляет двигаться. Здесь тогда стоит вспомнить и про мечты. Именно мечты являются тем трамплином, которые позволяют проявить образ гораздо сильнее и проявить тот путь, который для этого человека будет самым жеванным. Физические упражнения для человека являются также одной из форм движения, которая легко может повысить уровень жизненной энергии. Также немалую роль в процессе пополнения жизненной энергии является и способ мышления человека. То есть сам себя человек не обманет. Именно поэтому, если вы по умолчанию являетесь оптимистом, то вам легче проходить тяжелые жизненные ситуации. И наоборот, для пессимиста даже легкие неурядицы, они могут являться какой-то большой-большой проблемой. И первый вариант проживания может наполнять жизненной энергией даже тогда, когда вроде бы физически человеку тяжело, а во втором случае, наоборот, даже тогда, когда вроде бы все хорошо, жизненная энергия будет истекать. И, конечно же, то, как человек проявляется в этом мире, напрямую связано с теми программами, реакциями, установками, которые человек мог впитать как в этой жизни, так и привнести их с прошлых жизней. Надо не забывать, что человек может проработать разные ситуации, разные программы. Да, есть разные способы и надо для себя подобрать лучше для вас. Но самое главное помнить, что это в принципе возможно. Из-за своей внутренней жизненной энергии можно смотреть и наблюдать с помощью так называемой лакмусовой бумажки, которую некоторые называют как зеркало мира или причинно-следственными связями. Другими словами, вы совершаете какое-то действие, смотрите на полученный результат, и у вас появляется возможность сравнения, где вы начинаете осознавать, то действие, которое вы совершили, привело вас к лучшей стороне, оставило вас в той же точке или даже отвело назад. И в этом процессе хорошо бы не забывать, что именно мы притягиваем в нашу жизнь то, кем мы и являемся. То есть, если вы проявляете с точки зрения злости, с точки зрения страха, с точки зрения зависти, вы идете в минусовую сторону. И наоборот, если вы будете стремиться проявляться с точки зрения радости, с точки зрения гармонии, любви, то вы будете двигаться в положительную для себя сторону. Ну вот, друзья, на сегодня и все. Если у вас появились вопросы, то мы их разберем на ближайшей встрече в клубе Азбука Души. Если вы ничего не знаете о клубе Азбука Души или хотите туда попасть, то смотрите в описании к этому ролику, там есть вся информация. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, ребята. Пока.